Обидеть строителя может каждый. Правильные саморезы мы тоже рассматривали. Но мы где-то видели этот долбанный Титаник, который клепали саморезами, понимаете? Саморезы, клепками, ребята. Ну сколько он выдает слабое? Ну в принципе, ну что, и будет такое, да, Фасад? Да, будет, Наш оператор считает, что мы показываем видео, как не надо делать, например. Ну как бы у каждого свое мнение. Ну еще говорит, что я рукожоп. Там спрашивают, почему нам не используют готовые санкет панели. Все, вот только так вот так мы показываем реальность как это есть. всем привет мы не могли не сделать выпуск ответы на вопросы вот сидим читаем комментарии к нашему проекту за дом кому интересно можно сразу посмотреть тайм-коды вопросов и туда кликать но ну, а кому интересно наши размышления добро пожаловать в полно полное видео поехали Роман Булатов. Тут... Кроме хорошего набора инструментов, я вижу 30 бестолковых ребят. Ну, это просто. Это такие, на такие вопросы мы отвечать не будем, естественно. То есть, у нас это супер конструктив, мы понимаем, что Роман Булатов. Тут, тут интересуется, почему мы не используем э, готовые контейнера, либо. Морские контейнера, да. да много да, готовые вопросов готовые там готовые. Был, Я читал тоже очень много, там спрашивают, почему морские контейнера мы не используем. Мы этого вопроса на самом деле коснулись самой первой части. Но, видимо, плохо объяснили. Сейчас я более подробно, наверное, объясню. В первую очередь, 40 футовка высотой 2,40 нам не подходит, она длинная и она узкая. Долго утепляется. 20-ка вообще не подходит, потому что наш размер 7 метров на 2,80. Соответственно, такого не бывает на 2,40. 2,80 высотой. Да, 2,80 высотой. 2,55 да. у нас шина. Да. Соответственно, этих размеров не бывает. Потом огромная большая проблема с утеплением такого контейнера ну, морского ну и есть один единственный плюс у него это перевозка все но мы уже решили не экономить на перевозке возить его на на специализированном транспорте, да. То есть нам не подошли морские контейнеры по причине габаритов и по причине того, что они дорого стоят. Да. Потому что каркас нашей бытовки, мы потом будем отвечать на вопросы, сколько нам это все стоило. Да, это стоило дорого, но конкретно касаемо каркаса, нам каркас в металл обошелся чуть меньше, чем 50 тысяч рублей, около 40. Вот. С учетом доставок и всего остального и... к нам. Это кто там следит их? А у нас есть, у нас есть два контейнера морских. Ну, типа, да. Мы рассматривали их прям живую, они у нас стоят, они у нас, ну, для другого назначения, но мы их рассматриваем, они нам не подходят. В принципе, не подходят. Да, у нас, да, тем более, что мы, мы, мы хорошо, мы долго думали над этим вопросом. То есть нам габариты морских контейнеров не подходят никак. Плюс огромная проблема с утеплением, с окнами, с тем, что нужно заваривать вход, разваривать эти все под окна, делать четверти. И чтобы это все тоже не текло, это, наверное, большая проблема. Ну и, в общем, мы сразу решили отказаться, оно не подходит по высоте, потому что у нас планировка двухуровневая, ну никак нам не подходит по Конечно. высоте, вот, и по ширине тоже. Ну, в общем, с этим, я думаю, мы разобрались, потому что и контейнер, нам ни сороковка, ни двадцатка не подходит, даже высокий контейнер, который стоит кучу денег, он нам не подходит, он 2,60, а у нас высота 2,80. Там спрашивают, почему нам не используют готовые сэнэдж-панели? Готовая сэндвич панель, во-первых, я не представляю себе конструктива, чтобы туда можно было вставить готовую сэндвич панель, даже если мы уберем все наши кресты, даже если мы уберем ну, все, что только можно, что касаемо а, а, вообще внутреннего дизайна, да, никто же еще не видел а, всей картинки ну, целиком нам никак не, под, не может подойти сэндвич панель, потому что мы не можем ничего проложить внутри. У нас огромное количество инженерии, у нас куча выходов, у нас... Ну и сам по себе каркас. То есть под сэндвич панель нужно делать просто кубик и собирать сэндвич панель. Да. И первое. А нам не нравится вид. То есть называйте как хотите, я еще раз говорю, мы это делаем не для бизнеса, мы это делаем не на продажу, мы это делаем исключительно для себя. Мы хотим в дальнейшем сделать таких там 4-5 штук. То есть на данный момент мы изготавливаем сразу 2, вот, и мы хотим таких сделать штуки 4-5 для всей, скажем так, нашей брашки. Это просто тут один был История о том, как обычные отделочники возомнили себя архитекторами, проектировщиками и кровечками, В итоге обосрались все, кроме сварщика. И сварщик не обосрался только потому, что он делал свое дело, типа, Не кем мы себя не вызомнили, что мы делаем для себя, мы просто пробуем нас, ну, нам по кайфу, нам по кайфу. Не ошибается, кто-то -то не да, ошибается. мы развиваемся, мы что-то пробуем, что-то новое, и, и не призываем ни в коем случае кого-то делать именно так же. Как раз на, наоборот мы делаем все для того, чтобы вы посмотрели, как нельзя делать. Обидеть строителя может, кажется. Ну, изначально, я еще раз повторяю, мы это делаем для себя, мы это делаем не для кого-то еще у нас действительно остро стоит вопрос с проживанием мы конкретно этот контейнер вообще делают для себя именно для себя я буду там сам лично жить поэтому как бы ну там очень много применено вот таких вот штук которые вы увидите в следующих сериях мы еще раз говорю это видео, вообще этот проект, не про то, как нужно сэкономить или как нужно сделать вам. Ни в коем случае. Мы просто делимся своим опытом. И мы могли бы замазать абсолютно все. Мы могли бы сделать красивое видео, красиво смонтировать. Монтирую его тоже я. Все было бы красиво, у нас бы ничего не текло, не капало, и все было идеально с первого раза. Как, ну, как бы. у всех. Как у всех, да, как вот многие люди, э, но откровенно на ютубе суд в уши, по-другому не могу сказать, короче, вот, и, ну, и все красиво, у них лаконично, все зато четенько, все вот только так, вот так, мы показываем реальность, как это есть. Жигер Жрусов. Жигер Жрусов пишет, я походу ППЦ тупой, но я не понимаю, почему нельзя сделать проще и качественный. Я никак не пойму, нахера нужен весь этот гемор, если офигенные бытовки делают из контейнера, пролета поля. Ну, в общем, по поводу ну, быстро... Это, можно сказать, вернуться к первому ответу. Мы да? не будем сейчас возвращаться, я да? по поводу этого по -по почему все так сложно. Вообще жизнь, она устроена так. Не бывает быстро и хорошо. Так не бывает ни в чем. Так не бывает ни в отношениях с женщинами. Так не бывает на стройке. Так не бывает в любой компании. Не бывает, что было все просто. То есть, если вы хотите делать что-то не как все, у вас в любом случае получается, ну, это долго и через боль. То есть, ну, вот только так. Наш опыт это обмен времени, ну, то есть, ну, как времени на на опыт скажем так, да. так мы реально вкладываем душу в этот проект ну это тоже для себя делаем мы могли бы сделать упростить намного упростить он был бы страшненький но в нем можно было жить комфортно жить и не париться но мы же не хотим так сделать мы хотим сделать что нам это нравится а, мне да, нравится эти все комментарии этот куча комментариев просто там у нас по 500 по 400 комментариев к видео и капец профессиональные строители делают такие тупые ошибки Слушай, Денис Труш какой-то, Денис Труш, 4 дня назад. Что я могу сказать? Ковчег строили профессионалы. Любители, На набор... Ковчег да, любители, да, да, да. который... профессионал. Стал профессионал. Мы нигде, ни в одном из наших видео, нигде не кичились, что вот мы там супер специалисты, мы просто показываем то, как мы делаем. Во многих областях ремонта и строительства, нам есть что сказать и ну, как бы, и мы за пользы в нем многих это сто процентов что касается допустим самого пирога крыши по сути мы ошиблись только в том что мы начали экспериментировать. начали экспериментировать mm, да правильно. действительно мы если кто то думает что мы не рассматривали фальцевые кровли уклоны Кровильные саморезы. И кровельные саморезы мы тоже рассматривали. Но мы где-то видели этот добанный титаник, который клепали саморезами, понимаете? Саморезы, саморезы. Клепками. Да. да, Которые клепали клепками. И ну, вот в голове засело у нас, вот у нас у троих, да. у нас не было даже спора. У нас было спор, у нас, есть, у нас идут споры обо всем. Абсолютно обо всем. О каждом углу примыкания, о, каждой, там, о каждом материале, и вообще технологии, как мы делаем. Продолбанные клепки. Мы вообще не спорили. Мы единогласно согласились с клепками. Единогласно просто. И вот так получилось, что там действительно самая тупейшая история. В них идут действительно блин, отверстия насквозь. Есть специальное... Слушай, а сколько у нее коэффициент расширения? Да, где, короче, она все мгновенно проходит глубоко, потом берут такой специальный, короче, да, инструмент, да. и его херачат, короче, понял, да. и, и получается так, что мы за под лицо, и они, не тот, он бах сверху его да, указывает. Да. Коэффициент ширения у нас маяков. Может, нам это не повредит, пускай он расширяется. По нас выдают Ну, сколько он выдает? Это слабое. Ну, в принципе, ну что, и будет вот такое, да, посадочное. Да, может быть, спрос будет. Может быть, так. А такое себе не хотелось. По поводу мостиков холода. Сколько здесь это пишут? Больно. По поводу мостиков холода болезненно. и тепла. Мостиков тепла, холода это одно и то же. Вот если вы думаете, что мы об этом не думаем, и мы, мы прекрасно понимаем, что металл э, он пропускает. Ну, давайте э, возьмем то, что мы строим перевезной мини-дом. Это история, которая изначально обречена на какие-то э, компромиссы. И один из компромиссов это именно вот эти мостики холода в виде э, металлических, металлических каркас, да крестов. Да, да, да, Мы мы на это осознанно пошли. Мы э, все пропенили пеной, но это увидите в следующих сериях. Да. Вот э, мы будем светить тепловизором, мы используем мембраны, мы прекрасно знаем про вентиляцию, мы прекрасно знаем про все, что нужно сделать, как бы, ну грубо говоря, максимально возможно. Идеально, невозможно сделать в подобном строении. Ну, у нас мы обычные понимаем. Да, на этом да мы прекрасно понимаем о том, что мы делаем. И, и что... готовы ко всем, ну, грубо говоря, тому, что будет там. Чуть чуть, чуть, чуть больше обогревать. Да. Не факт. У нас кстати, и так, кажется, там у нас и идеально. так там теплый пол, конвектора и сплиты. Там. <laughs> ну, короче, <laughs> не замерзнем процентов. Ну, в любом случае, мы сделаем зимой еще видео об этом. Да, и летом сделаем с тепловизором и зимой. Вот. Как только мы сделаем там, поставим кондиционер, наболтаем его на 16 градусов и просто посмотрим. И просто посмотрим, где выходит тепло, ой, холод и все из него. Может, даже мы позовем кого-нибудь с аэродвери, но это бред такой маленького маленьком помещений. Ну, то, что он будет 50 держать по скале, 100%, 100%. Хотелось бы заметить, в этом маленьком вагончике, 16 квадратов, да? Да. в 16 квадратах есть все, что есть в нормальной квартире. Все, даже нет, больше. Более, там, более да. чем. Больше, более да. чем. Во многих квартирах нет встроенных пылесосов, во многих квартирах нет притяжной системы, Да. во многих квартирах нету тропических душев и так далее. Смотрите дальше наше видео. А об этом еще даже не Да. не Смотрите дальше наш проект. Это будет очень технологичная, крутая вещь. Всем спасибо, кто пишет, кстати, хорошие комментарии, потому что мир так устроен, что если тебе что-то пишет, это обязательно говно. То есть крайне малое количество людей пишет э, хорошие комментарии. У нас таких очень много, поэтому, ребята, вы реально крутые. Спасибо тем, кто реально пишет, э, особенно спасибо тем, кто пишет по делу. То есть вот мне реально вот у нас э, в следующих сериях увидите там есть еще моменты и, и вот некоторые люди мне прям в Инстаграм пишут наши ошибки причем как их сразу да, исправить да, как и это не мы причем ошибки, мы, только, да. мы только обсуждали это мы причем ну мы об этом еще не рассказывали мы только обсуждали и тут бах мне пишет я постоянно показываю извините смотрите короче чувак пишет он прям нам прям четко расписал вот таким ребятам вообще огромный респект. Ну, вот. два, два человека в комментариях написали да. Только об этом Ну в комментарии в инстаграм написали ну, типа, и... Пишут ребята, я те, YouTube которые написали, понимают, да. что они пишут Но... И сразу пишут решение Но до этого буквально за полчаса мы обсуждали блин, А вот такие комментарии Я не понимаю, типа рукожобы Или короткие вот эти, вот, знаешь, непонятные Комментарии, да, типа, блин, ну зачем ты это пишешь Для чего? Ты хочешь нас обидеть? Ну не получится так как. Ну, <laughs> мы см... не ведемся на такое да, Для чего ты это пишешь? Просто хочется написать? Ну окей, пиши а почему нет изолона? Если бы вы знали, как мы спорили по поводу вообще мембраны и всего остального. Ну, в итоге она... А еще, кстати, по поводу ЛСТК. Блин, ну, по факту <как> ЛСТК, его нельзя поднимать. Его нельзя поднимать за проушенный. хотя, скорее всего, мы даже этот контейнер не будем поднимать за проушины, если честно. Но ЛСТК, ЛСТК стоит как вот крыло от самолета как раз-таки. ЛСТК стоит гораздо дороже. Я делал беседку недавно из -за ЛСТК, мне просчитывали, и там просто космос получается. С учетом наших всех как бы историй, да, ЛСТК, возможно, было бы быстрее, возможно, даже было бы легче. Сомневаюсь, что было бы жестче. Валдемир, 113 нет, понял, что пишет, научите проектировщиков ластыка. Да это понятно, это ну тут такие тоже ну по поводу рекламы, ребята, ни один проект не не это Это просто невозможно, это просто невозможно. Для того чтобы наши любимые хейтеры нам писали, нам нужны спонсоры, вот как-то так. Вот. Но ну, кто понимает, тот понимает, кто нет, это бесполезно. Я сейчас не буду, это можно долго психологически рисовать портрет людей, которые не понимают. Ну, а те, кто понимает, тот понимает. Не Никто не делать. понимает, тому бесполезно что-то объяснять. Он твердолобый человек, да. он просто уперся в стену головой. Какие да, добрые пишут. комментарии, которые люди реально хотят помочь? Не просто Михаил там они фактор, видят какие-то да, да. ошибки, какие-то проблемы. Ну, основной, в общем, основной, на самом-то деле, самый большой вопрос это нам там за силикон что-то навтыкали За силикон это вообще вот просто вот это реально бред По поводу того, что у нас В таком конструктиве невозможно без герметиков силиконов обойтись в принципе В да, принципе да, невозможно да. Если ты хочешь герметичную историю сделать, как мы делаем Многие написали, почему вы не использовали ППУ ППУ мы используем на основную часть утепления, на все стены мы его не использовали в крышу и пол по понятным причинам. Крайне сложно его напылять на потолки и плюс ко всему мы хотели именно там использовать твердый э, утеплитель. И у нас нет никакой рекламы чего там пеноплекс. как, пеноплекса и так далее. Никакой рекламы пеноплекса. Пеноплекса рекламы нет. Да. Пеноплекса рекламы нет. Пеноплекса рекламы нет. Вы слышите пеноплекс? Пеноплекса рекламы нет. Понимаете? Да. Вот. А еще нам нужен спонсор какой-нибудь, типа Coca-Cola или или что-то. Рад Радбула. Можно Red Bull, <свят> потому что мы работаем очень много. Вагончик почти на 400 тысяч. Это просто тупость, пацаны молодые еще не понимают, куда тратить деньги. Если реклама проплатила, то конечно нормально. Ох. Да это... Усман из хаков. Да. Если бы ты знал бы, все, ты, ты наверное с ума сошел, друг. Ну как бы, ну. Я, прям, я даже комментировать пока не Слушай, буду. Слушай, наверное, надо сказать, сколько нам, ну, им интересно знать, ну, мы, подписчикам, все, мы сделаем, сколько мы стоит, не стоит хотя бы контейнер. Нет, мы сколько сдел... стоит, Вот ну, это наш, mm -hmm. наш каркас, ну, сколько стоит, и почему вот, там, мы ну, как Каркас как раз он выбрали он стоит всего контейнера. А, вот а, и почему, а контейнер? а контейнер сколько стоит? А контейнер минимум сотка стоит, это не 2,6. То есть это даже, ну, типа... Пинаст, ну, в итоге, да, в итоге останется один скелет, да. так, он еще, а, он еще, который надо он еще говри там да. не подходит, он, да. он еще поговорит там и не и подходит. говорит, да, варианта нет. Свои, Но, нет. Но это путь. может к главному вопросу, нашему по сути, таких на участок лучше не пускать, Сергей каких таких да, туда да я захожу на квартиры мыши такие мы, комментарии с ума с, сойдешь. С, обычно заходим Не, до на экран стадии... течет они типа ну ару там на типа, стадии финишная, вот уже все финиш уже все мы финиш ставим двери до да, монтаж двери, двери дела а, что там видим с потресканные стены а, этих маляров Которые намазюкали свои стены и говорят, что они такие, да, а когда ты ставишь плинтуса, они у тебя, видишь, волна вся в зоне плинтуса идет. И козел ты, потому что плинтуса так просто. Да, Вот такие вот и пишут. Рубин, прошу только не вздумать плавляться на этом контейнере по оке. В принципе, можно. Сейчас уже можно. Да, сейчас уже герметичный вообще. И он, кстати, плавать будет из-за пены. Да. Запирать, Каждый тварь по паре, короче, туда и погнали. Нам еще был прикольный комментарий, типа, крышу специально сделали, чтобы текла, чтобы прорекламировать титаны, мем мембрану титана. Это нам заняться <laughs> больше нечего. Делать. Да, вот реально, ну... Вопрос по мембране на крыше, будет дружить солнечным светом? Да, будет. На банке написано, что дружит. Она со Не, она, это же специально, это же кровяная на финиш, это Да, Это фи она в смысле совсем дружит. Со всеми лучами солнечными, совсем ультрафиолетом куча вопросов у меня один вопрос почему не полиуретан блин у нас будет полиуретан мы использовали два типа утепления честно сказать мы до этого нигде не использовали ппу ну как на одном вот у нас сейчас есть но она еще не до конца закончена то есть мы беседку одну утеплили но мы не опять проверяли. же пробуем И... смотрим да да то есть как это будет выглядеть в нашем случае мы не представляем пока что И... саморезы внизу в пеноплексе будет давать на Извини, в конце концов ну сгниют через 7 лет. Ну, Саморезы гниет, да, ну, Не сгние. Мы тогда купили хороший А мы же при... Через 7 лет, ну и что? Через 7 лет. Спорим, срок службы этого контейнера минимум 20. Ой, К бабушке да, не пусть, ходи. Пусть, К бабушке пусть, не, пусть, не да, ходи, там но... 20 лет он просто Ну они через 7 лет. лет. Ну, кому он нужен, будет через 7 лет. Да, ну ты че. Тонким тонком, чем. сколько 20 <с> лет. Будет стоять и на даче. Вот ну, подожди, это даче. оцинкованная, оцинкованная херня. Ну, блин, она не должна скажем, покрашена вся со всеми делами. Если он там, конечно, если, с этой стороны. Не, если будет жарай, какие ремонт, там, ну, косметические, периодически. Перекрасить то, его. То, нет, то, раз перекрасить. Да. Конечно, он хожу придется. Перекрасить да, придется. То, да. Я думал, через 5-6 перекрасить придется. Угломер, Божье, огонь. Огонь. А если разных размеров есть. Ну, штука прикольная и полезная очень, кстати. Не, кстати, вот мы заценили угломер, прям очень сильно заценили. Особенно на таких конструкциях угломер прям то, что надо. Нет проекта, нет рекламы. Все правильно. А, нет, не проекта, реклама. А, не проекта, реклама, да. Но это вообще это отдельная просто. история. Это и, просто... Кстати, мы до сих пор наш проект, который у нас в KitchUp разработал, мы его дополняем по мере того, сколько мы ошибаемся. То есть мы переделываем, что-то дополняем и дорисовываем. Чтобы потом у нас был такой готовый проект чисто для архива, для... Мы читаем все комментарии, огромное спасибо тем, кто нам пишет комментарии Особенно хорошие Особенно мы любим хейтеров Мы и, честно в сердцах смеемся над комментариями Пожалуйста, пишите нам их впредь, особенно вот эти ребята, которые домашние такие, как сказать, мастера, классные Пишите нам обязательно побольше комментариев Мы, мы все читаем, все читаем, прям обязательно уделяем вам время Разу мы не делали прямые эфиры на YouTube? возможность делаем прямой эфир на YouTube. Обычно мы в Инстаграме делаем прямые эфир. Вообще, нет. на самом деле нету комментариев по теме, как вам вообще формат такого проекта. То есть, ну, клево-клево, ну, ну, пишут, клево-клево, клево, но вот именно формат такого проекта стоит дальше делать вообще или нет? Или все-таки нам надо уйти там, и заниматься плит штукатуркой плиткой? Да, штукатуркой Штукатурка и плиткой. Ребята, вот по поводу, кстати, с комментариев. Руви им стал не тот, ля ля -поля. Ребята, пять лет назад я штукатурил стены и заливал стяжку. И я про это снимал видео. Сейчас я занимаюсь вот этим. И снимаю видео про то, что происходит со мной сейчас. То есть люди меняются, понимаете? У них меняется там... Я город даже сменил. Вот, Поэтому мне много что произошло в жизни. И... Всю жизнь нельзя сделать стяжку и штукатурку. Как бы если ты пять лет назад штукатурку и сейчас делаешь штукатурку еще ладно, но когда ты делал 10 лет за штукатурку, и сейчас делаешь штукатурку, у тебя большие проблемы. Как бы, ну, на мой взгляд. Не, ну, есть такие люди, которым нравится, просто их все устраивает. Ну, да, все. Но ну, это их проблема, как да. бы. Скажи, их... -то контента можно пользу. Даже этого, как не надо делать, к примеру. Вот это да. Да. Наш не, оператор нет. считает, что мы показываем видео, как не надо делать, например. Ну как бы, у каждого свое мнение. Ну, еще говорит что я рукажу Всем пока, пишите комментарии, скоро будет четвертый выпуск. Всем пока.